Всім привіт, з вами знову Артур, і зараз я, як бачите, в Донецьку. Я буду задавати людям такі самі питання, які я задавав у Вінниці, у Львові. І що я вам хочу показати? Я хочу показати вам думки донеччан такими, як вони є насправді. І останнє питання, це стандартне питання. Що б ви хотіли передати тим людям, які знаходяться по іншу сторону фронту? Тим людям, яких ви хочете, щоб вони вас почули? Всім українцям? А то, що Мозговой говорив у своїх останніх інтерв'ю? что нас используют, мы являемся жертвами здесь. И Украина, ну, украинские территории, и здесь мы на Донбассе. Мы не враги. Что ты, ребят, привет большой. Чтобы они думали о мире, а не войне. Башкой ну. думает, что дальше делать, как жить дальше. Что воевать? А воевать бессмысленно. Заканчивать. Порошенко, это не карта, она тут Метвой. Захватили Врань, а с делать, что сами не знают. Хотел бы передать, у меня есть друзья во Львове, вообще, ну много друзей, нормальные люди, побольше общаться, смотреть интернет. Я, допустим, когда не было еще войны, я смотрел и пятый канал, украинский. Пятый канал смотрел, один плюс один, Интер, смотрел русские каналы и потом анализировал. Надо анализировать, а не слепо верить в то, что им преподносит э, киевская власть. Вот. Надо анализировать. Если львовяне считают, что здесь Россия напала на Украину, э, ведь никаких же нет доказательств. Какая, например, стоит там воинская часть, номер такая, это там десантный батальон оттуда-то, там, расквартирован там-то или там мотострелковая часть какая-то там морские пехотинцы стоят номер воинской части сейчас же американцы снимают все спутников вплоть до колоска считают пшеницу и так далее и так далее То есть никаких доказательств никто не приводит ни Европа, ни Америка, ни украинские власти вот. а говорят, что Россия напала на Украину это блеф почему? потому что у меня очень много знакомых которые воюют в ополчении, очень много. Ни один, ни два, ни три. Вот. Сами по себе мы стрелять не будем. Что, мои соседи, мои друзья, мои родственники будут по мне стрелять? Нет. Это абсурд. А считаю, что это адекватная реакция на, на то, что сделал Киев. И вот эти все правые секторы. Ведь так же было. Захватывали административные здания. Сожгли СБУ и УВД во Львове, разоружили воинскую часть во Львове или во Львовской области, забрали оружие. Вот. Это еще не было военных действий. Вот. Здесь сказали, мы хотим э, тогда федеративного устройства, мы не хотим скакать. Мы скакать не хотим, как скакали на Майдане. Мы, мы не скачем, мы работаем. Нам сказали нет и послали сюда войска. Вот и все. А то, что не слышно, внимательно мы... посмотрели вокруг себя, и поняли, что их дети воюют не против России, их дети убивают наших детей ни за что, ни за что. Правда сам Порошенко сказал, наши дети будут в школе учиться, а наши дети будут поднималась. Ну, ну как? Это президент страны, президент мэру. Это по объяснимо? Они... Это необъяснимо. объяснимо. Нормальный человек так не скажет о своей стране. Знаете, что Для по президента они... все люди равны. Не шли на посулы, которые им говорят, вам дадим 10 гектаров земли и 3-4 работника. Ага. Это же не рабоводческий строй, они же смотрят телевизор. Почему они покупаются на это? Ага. Вот пусть они хорошенечко подумают, что всю жизнь жили вместе. Но хотят отделиться они тоже сделать федерализм. Пожалуйста, никто же не против. Но убивать вы меня извините. Ага. Так что удачи вам. Будь Мы сомневаемся. Что... Все. хорошего. Ну, наверное, чтобы они очнулись, как-то думали своим умом здраво, а не полагались на СМИ и политиков. Ну, прежде всего, мы живые люди, мы хотим жить, мы хотим тоже любить и радоваться каждому дню. Мы не хотим, чтобы где-то там, вот буквально в трех километрах от нас, просто погибали ни за что. Мирные жители погибали, военные. Просто нужно как-то осознавать, что мы тоже люди, мы не другой сорт. У нас здесь такие же дети, такие же родители, такие же учителя, такие же школы. Мы не хотим сидеть в подвалах, мы хотим учиться, мы хотим, чтобы наш город процветал, и мы хотим мира. Нам больше не нужно. Я хочу сказать, что вот пусть увидят, что мы не сепаратисты, мы не террористы, мы... Обычные люди, которые жили всегда в Донецке, здесь э, ну, мы хотим мира. И если они хотят действительно знать, что здесь происходит, то пусть не полагаются на свои СМИ, а заходят либо в интернет, либо приезжают сюда. Здесь никто к ним агрессивно относиться не будет. Пусть сами увидят все своими глазами, что здесь происходит, чтобы они действительно поняли и проникли, и почувствовали то, что чувствуем мы.